завтра поросят Давай нам мамыша Давай молочка Месяц поросяток Слава Богу хорошенькие Хвостики крючком Но с пятачком Это первая хрюшка Тут вторая массаж принимает. Здесь поросят побольше, но в принципе ничего тоже неплохо растут. Слава Богу. Так интересно наблюдать. За ними уже масса поросят. Скоро будет такой же, как масса мамки. И она все равно их кормить будет. Ну, а тут хрюшка наша сказочная, в которой три поросенка. А нам хватит. Зато какие крепыши здесь! Мух. И тут прохладнее в этом помещении, поэтому они более заросшие. Ну, у них все, тут побольше. Поэтому хорошие будут, здоровые чушечки, хрюшечки, дать Бог.